Есть понятие циркадных ритмов Вселенной. Мы — существа природные, мы живем и работаем все, абсолютно все люди в согласии с циклами этого измерения. И нет такого понятия в естественных законах жизни, как совы, жаворонки и так далее. Наша печень, наши почки, наше сердце — Наш мозг, все меридианы работают одинаково, причем во всех полюсах, полушариях, во всех странах, на всех континентах. И связано это с космическими, только с космическими телами, да, то есть макрокосмом. То есть где-то ночь, где-то день. Они не... И в целом наши ритмы, биоритмы сбиваются только, ну, по сути, через искажение нашего нашей системы мозгом, умом, вернее, не мозгом, а умом, то есть мыслительным аппаратом. А в целом время с 5 до 8 утра это время, в котором происходят очистительные процессы во всех очистительных системах и органах человеческого организма. То есть наши почки, наш кишечник, наши... Надпочечники получают инструкцию, да, вот, указания от мозга, выбрасываются в кровь гормоны. Они не спрашивают у нас, хотим мы этого или нет. Ну, то есть, если человек здоров и он еще не сломал свою систему полностью, то это происходит автоматически. Все происходит автоматически. Мы в этом даже не участвуем можем проснуться там в 5 утра и просто услышать, как просто можем проснуться в 5 утра и просто услышать уже, как исправно наш кишечник трудится, да, как там все булькает, как кипит работа, потому что все железы включаются не по нашей указке, а потому что мы включены в законы пространства Вселенной, ну, то есть по законам Земли живем. С пяти до 8 утра происходят самые, повторюсь еще раз, легкие процессы, естественные. Это как плыть по лодке, в лодке по течению реки, очистительные, очистительные процессы. В восемь утра включаются уже наши надпочечники, вырабатывается гормон кортизол активно и это время для действий для физических действий и кстати хорошее время для зачатия после восьми то есть это то есть это все связано это все связано с нашей физиологией с нашей физиологией законами био биохимического организма и они не имеют никакого отношения к каким-то нашим философиям, да, разлагольствованиям, домыслам. Это все физиология, это все наука. И вот если мы хотим быть здоровыми для того, чтобы реализовывать уже свои там какие-то психические планы да, и цели. И... И, и, и так далее То мы обязаны учитывать э, Эти настройки Своей биофизической системы Это о теле О теле Здесь нет никакой религии Здесь нет никакой эзотерики Это чистейшая биофизика вот. Поэтому с 5 до 8 утра Когда все фильтры Работают сами А мы им помогаем Другими словами, вот, ну, представьте ситуацию, все органы и системы работают на очищении, на детокс, включая и мозг, да, то он тоже не против быть в это время еще более кристально очищенным. С, 8, с 5 до 8 утра человек встает и в э, цикле, в котором нужно уже действовать, да, выражать янские активные действия, он начинает очищаться. Ну, как то как говорится, издевательство над системой, вот отсюда и вялась, потому что если токсины остались в организме, не очистил человек ни свои токсины мыслительные, ни свои токсины в физическом теле, то они попадают дальше в цепочку и размножаются, и их становится больше, и мы, по сути, как бы материализовываем этот мир искажений. Вот и все. Поэтому на все свое время с 5 до 8 утра.